Трям подписчикам и гостям. Я Джетли, и сегодня кто-то будет умирать. А вот, я, короче, уже у мастера сижу, мне сейчас будут резать язык, и мы тут, кажется, все упороты, да? Мы антидепрессанты. Вот, на, на антидепрессантах, короче, просто я жутко боюсь. Уже не, не очень. Вот. Это понежнее щипчики, держи хорошо. А я то пусть... ты меня в прошлый, в прошлый раз жал, так что было ну, очень очень больно. <свеч> <свеч> вот и сейчас, короче, будет весь весь процесс. Мы весь процесс будем или нет? Короче, весь <свеч> процесс. <свеч> <свеч> Так что, короче, если вы слабонервный человек или человек такой же, как я, то есть, ну, как бы не очень любите видеть, как кого-то режут. Мы весь процесс Мы, да, вы, не знаю. Что вы можете выключить это видео? Вообще его не смотреть. Ай, это котик, у меня холодные руки, он, он мне нравится. Котик. Вот. У <смех> него попа выглядит там как труба <смех> Ты вначало вставь <смех> У него попа выглядит как труба Все, все, все заходит на видео. Как, Знаешь, у некоторых вырезка Видеоролика <смех> Как выглядит попа у кота У ви Видео не о том, что это Сплит вот. делают, А о том, как выглядит попа у кота Короче, я надеюсь, что я потом смогу разговаривать лучше, чем сейчас с этими капсулами фиброидными, фибридными, как оно называется-то правильно. Фиброида. Фиброидными. Вот. И что все потом будет хорошо. Наверное, я еще буду записывать, короче, видосы, как проходит язык. Типа скажи, Э! Скажи, а я никогда не говорил, меня это не обламывает. Чего? Сейчас он тебе снесет твою камеру. Нет! Нельзя, дружу. Пусть Это все хлорка! Ты камеру в хлорке не а мог. Кто-то упирался хлоркой. А, музыка! Салфетки! Музыка! Салфетки! Так, а можно сразу установить тип стоп-знаки? Да. И все знаки есть, тут что БДСМ будут делать? Да. Это самый как неправильный это? БДСМ. Стоп-слово. Нет, ничего чём Стоп-слово. Стоп-слово. стоп, -слово. Более... <смех> стоп -слово. И носом подключать там, не знаю. Так, короче... Э... Не, это будет не очень, потому что мне придется Если каждый будет 5 минут восстанавливаться. укажешь сюда, ладно? Ага. Тогда остановимся, я тебе сделаю рукой. Рукой кулачок сжать. Хорошо. Как всегда. Ну может просто писать. Хотя пока напишешь, уже сделаем. Мне больно уже сделали. А на туалет еще не тревешься. А да. Ну, только когда зашьем уже. можно. А взять, ты говорила, я много салфеток взял. Уже закончится, точно. А что ты еще два шприца не набрал? Так, это тебе. Моя музыка может быть иногда странной. Ну, ее все равно есть. Это тебе вытирать личико. Она ее не в плечи, а его просто в угу. ну, поэтому я ее не слышу. Глупая немела, Как называется гипноз перегрузки, да? У -у -у. В итоге такая вся пытается загруз... перегрузить себя циганку, а, -а? а в итоге загипнотизирована она, <свят> да? Так, Саш, дай мне, пожалуйста, еще зубочистку, чтобы мне разметку сделать. она такой знаешь, знаешь, такой хлоп разводит разводит на то, чтобы ты он сходил домой, взял свои, все свои деньги избережения и принес ей, да? А да я сразу ты Так языком да. просто такая расстреливаешься ей обратно, она такая идет в свой табор, берет все и приносит <с тебе. Искламал такая, Твою мать, что это было? Ну, кстати, тут, она лишается, да. Ты в камеру да? глянь вот с этого ракурса, тебе видно лицо или нет? Угу, а, миска, она там лишается, какая-то. Крясо подняться. Ну-ка. А, нитка, я нитка, вот это. Миска. Нитка мешает. Миска. М -м. Нитка. Нитка, миска. Короче, вот тут натянута струна, э у кушетки, которая не дает приехать ближе. Не, а я, я ноги... виду, что корпус вот такой. Что, что ноги что, через нее перекинуть и все. Я то не очень хорошо взяла. Паника все равно есть. Ну полностью нельзя ее брать. Кого? Камеру говори, это будет интересно. Панику? Панику. Повтори уже же цену от камеры. Ты хочешь, я тебе буду крепенько держать язык Но только я побаюсь это делать Я тоже. Все, ты Саша. Веришь? Она может хочет попробовать, как ты будешь. Давай. Потому что я сейчас буду. Просто не жми сильно. Я, да, я, вообще я не... да, ты старайся просто вы, высунуть максимально, чтобы он не надавливал. Так, слишком сильно? Сад. Ослабь. Ну тогда я вообще не держу язык. А, а, все, Больно? Угу. Так, Саш, давай <соспаливания> попробуй тогда салфеточками подержать. А я, кстати, я в таком положении не выставил, нихуя. Так нормально жить можно или, или еще что? хуже больно саша слаб. да блин если я ослаблю я вообще практически не держу она сейчас только дернется у нее язык в рот Капшюр макарежика, они слабые, как их ободнее. Я понимаю. Давай я попробую сама. Блин, просто А они не обезболились сразу капшюру? Не. Они же внутри. А, блин, ну, после обколки это ни хуя не будет чувствовать только. Просто я говорю, слаб же. Я и так старался чуть... Ну я поняла. Чуть сильнее, чем просто положить их. Попробую сама. Надо. Ты просто максимально э, вытягивай, тогда ладно? Uh -huh. Надо попробовать у кого шалфетка делать. А если потом ничего не будет чувствовать, то можете шить сами. Хорошо. Потому так что. Так и сделаем. Я просто слегка продержу его. Uh -huh. Не убито. Только не сильно. Блин, ну как? Ну не сдавливай. Просто фиксируй. Ну, просто фиксируй тебе. Вот, я сейчас я просто... держала, она сказала нормально было. Угу. Кристов? Ну, пускай он. Ну тогда я ему без часки передать. Да, угу. А я пофоткаю. Хорошо. Может, ставить кому-то. Ну, точно передачу. тебе не станет плохо. 50 на 50. Герда хочет, чтобы ты держал. Ну мне не доверяю. Потом не предъявляй, да что я тебе что-то плохо делаю. Не, мне просто нужна фиксация и все. А что, у тебя голова коричневая, да? Возьми перчатки. Так, как я в нее вреду сейчас? Ты ее надуй. Подуй в нее. Ага, теперь она хорошо на ручку влезет. Так, это какая левая? А, это без разницы. Ну, ну это... да, Давай я пока еще я... немножко внизу Ну я, я тебе ничего не гарантирую. Я тебе могу... Я тоже. Поэтому, поэтому это. Просто я гарантирую то, что, допустим, у меня не все пять пальцев на были, правой нет. руке, поэтому угу. я правую руку еще сильнее давлю. Потому что высказывает Дайте мне фотик. Сейчас, сейчас. Да, сейчас. А, вот он. Тут как? Все в порядке? Угу. Ну все, значит, можно резать. Что? Внизу больно было? Нет. Что, я отпустить Ой. можешь? Да, отпусти, пускай скажет. Так, а вы левый слон Да. Да? Слышно? Да. Так, надо как-то. У меня получается, что я из боков маленько сдавливаю язык. Я понимаю, это наоборот растягиваю в сторону. А вот оно высказывает, в чем дело. Ну тогда можно держателями, но она немножко против. Я так поняла. Да? Может, через сильно. Ну попробуй, Крис. Может, у тебя не так будет хватка, как у Саши сильная. Куда их положить? Так. Да, просто он у меня со всеми клиентами работает. Еще на меня головку. Но ну, я тебе тоже не Просто это нормальный человеческий рефлекс. Язык обратно засунуть, Конечно. когда ему доставляет неудобства. И поэтому приходится <с это. Ты куда? как тебе подступиться, как я в ход Да, без разницы. Просто не защелкивай их, а просто сожми и вытяни вперед. Да, вот, да, Джой, да. Вот так, да, мало да, Так вот, нормально? Угу. Так, да, ну что, голова, можем так. начать? Ты Готова? На ладно. Что? На глаза. Нет? На глаза. Угу. Ну просто не открывай их. Не нервничай. Хорошо. Я постараюсь, но я ничего не гарантирую. Я сейчас начну резать, когда угу. кровушка пойдет, язычок обратно уберешь. Угу. Так. Кристоф, поднимите вверх, пожалуйста. Ага. Лучше не смотри. Но я на паучков смотрю. Это, наверное, не стоит в YouTube закрывать. Так, сейчас язычок убери в рот. Так, отпустите ее. И немножко, да. Чтобы кровь остановилась. Ну, Можешь сплюнуть. Ты и тоже. Смотри, возьми себе вот этот хлоргикседит. Вот, и... вот этот, да, главное, сами оконы. Так, а мне ее еще придется держать? Конечно, безусловно. Ой, То есть я это увижу, да. Мы хотя бы дорежем, а шить я уже сама буду. Ничего страшного. Просто вообще с собой еще морально не готов. Почему? Не, у нее крови почти не идет, все нормально. Не, но все равно. Радо да не ярче, расслабься. Не, хуже всего, когда Ника просит. Я, я тоже не очень люблю это дело. Делать, а она просит наверное саму резать меня. Чего? А, меня резать? Да. Ну, блин, места, где я не затягиваюсь, что ж поделать. быводнички сейчас и чайку и кофейку и да пополем. давайте только все сделаем грамотно да то сраные... еще чуть-чуть кровит мне достаточно у меня такое же сейчас состояние блин ты что это... себя доктором не тошнит Мер... тошнит меня чуть-чуть <связь> <связь> тебе за <связь> рукальчика ебануть не, мне не надо ебануть, потому что, бля. Говорит, сейчас вспомнила. А то меня хлебом не корми. Эдуард. Да ебануть. Говорю, Эдуард суровый. Ну, в принципе, все. Можем дальше. Можно заживать. Так, Кристоф, я не знаю, как ты будешь это держать, дело. Ну, постарайся держать и не смотреть. Чтобы мне двоих людей не откачивать. Короче, хватай, как пол... Главное, не раздвигай свой язык. Герда, от тебя требуется просто максимально по высунуть, да? Соскальзывает причем. А, закончики возьми и разведи. Как мосты. Да, не очень. Это попарация, да? Угу. Больно? А, отпусти. Почти дорезали. Мне ничуть не легче, чем тебе. Уж поверь. Ты ничего не чувствовала? Сильно тошнит? Голова да, крошится. Чего? Руки не имеет. Руки не имеют? Да угу. Дай им шторя подышать. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. На салфеточку. Ты что творишь? Не, я просто рядом. Так. Только не отъезжай да главное мне нет ехать. <свист> да еще подышать она не отдернула даже голову ты с нами? <свист> как там мне делали? <свист> ноги налейку больше она вообще не чувствует чувствует <свист> <свист> <свист> <свист> Ну, пока я вон ведро, ну что, отошла? Нет? ха ха не Хуже не становится? Ну, и отлично. Кристоф, а ты это? как? Да так себе. Саша, открой форточку, чтобы было удобно. Она открыта. Мне потряхивает. Угу. Блин, она нормально вообще. Остался сантиметр дорезать. Я говорю вообще нормально, так спокойно дышишь. Тебе не... не больно было? Извини. Из-за чего? Из-за ехи, из из А, поняла. Давай тогда я сейчас сама без зажимов дорежу mm -hmm. тебе, только ты в себя сейчас пройдешь да? Никогда Блин, как она дня? может так спокойно дышать, а мягко? Это красный белорос. Что? Красный белорос. Мы же это всякий случай. А, уже это, как это называется? А, ну да, мы же её красили. это, тут капает у нас, не забывай. Громкость, я убери телефон, пожалуйста. Чего? Убери телефон. Нет, громкость. Поверьте. Побольше? Ага. А это он такой темный из-за пигмента там внутри? Да, вот в том цело я очень хочу сфотографировать, как между волокнами мышц лежит пигмент. Да очень красиво. Да, да, да, да, на да, печень да, похоже. Я Какую Мне продолжить? У -у -у. Хорошо. Так сейчас без меня, да, да? Да, с тобой Руки наверное. Это, просто если что, на подмышке ловишь. Же... Просто ну, резко главное, давление упало, подмышки очень подмышки страшно. Да. Так, давай на меня. Ну и главное всех под мышкой начать повесить. не представляю как и уже похлеще это потому что краска реально также воняет у меня от краски вообще глаза слезятся. ну когда красилась саш не надо все время давать нюхать а то это а <связать> то подсядет Выплюнь, <связать> выплюнь, выплю, там с густо я о том же что вроде как постоянно им дышать Салфеточку тебе дать? Не стоит. Лоргитсидент? <софрик> вот, Да, все это. Гали, ну, постоянно... Ты же... прям выплевывай, не бойся. У тебя сейчас ничего лишнего? Да, есть, не у нас А это что, с густой Да, да, да. Или это выходят, эти капсулы? Нет, это с крови. <софрик> Похоже на виноград. я <софрик> себе. <софрик> <софрик> А ты, говоришь, боишься? ну что, так Будем или как? Окей, окей. Чего? Еще раз. Хиглойдный капсула, нас честно. А, это в конце будем делать, когда я зашью. Окей. Так, ну хорошо. Да. А, вот ну все? Да, Резай. мы просто решили не очень глубоко делать. А, не уздечку. Да, не будем резать. Потом если соберется еще. Ну, конечно, да. Ну, еще равно... Саш, сейчас я наложу первые швы, разведу язык, и ты тогда сфоткаешь мне пигмент. Ладно? Ну и в процессе фото. Так, Герда, тебя предупреждаю. Сейчас укольчик будет. Угу. Готово? Боже же, здесь. Такого больше чтобы не надо. Ну, mm. ну, давай, ладно, ничего, ничего, ничего. ну, короче, хотя бы одну половину держать. Не весь язык, а одну половину, чтобы она не мешала второй. Не, она хорошо держит. Она хорошо высовывает, я справлюсь. Сколько будет еще разрезать но это я сейчас буду пальпировать О. так давай вываливай и попытайся развести в сторону сейчас я уберу всякие нитки красивые пусне Старайся в сторону развести. Так, Во -во -во -во. его поближе, чтобы только не чтобы лицо полностью. Точно, -то, за да, щас. А что он тут? А, вот Саша. А, он, перчатка. Чтобы лицо полностью, mm -hmm. да. Соу его соу. Ага. Расправляю его. Ага. Вот так, молодец. Поехали. Да, а да норм! типа почемущие все теперь э, фотографии э, фотоаппарат убираем занимаемся, чисто дело это не я поехавший это вы все ты как будешь снимать все бройды на видео